Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Смеллайф» на канале «Субъективное мнение иеретических людей». Мы решили с помощью Европейской юридической службы попробовать очистить наш город от откровенных непристойностей. Посмотрите, какая реклама присутствует уже много дней на улицах нашего города. Томная брюнетка на фоне четырех колес с явными намеками на открытую грудь и надпись «Даем без денег» за 10 минут. Этот образ непристойен и оскорбителен в отношении женщин. В нем явно присутствуют намеки на интимные услуги. Поэтому мы обратились к нашему юристу, и он нам все растолковал, как мы должны действовать. Алло, Алексей Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Юлия Владимировна, Европейская юридическая служба. Должна будет обращаться в Федеральную антимонопольную службу по э, вашему субъекту Федерации, фотографировать данную рекламу, писать жалобу о том, что э, данная реклама не соответствует статье, 5 части 6 федерального закона номер 38 о рекламе, поскольку в рекламе не допускается использование как слов, непристойных, оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе отношения пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка и так далее, тому подобное. То есть, соответственно, ссылаемся мы также на позицию высшего арбитражного суда, которая была изложена в 12-м постановлении пленума от... 8, 10, 2012 года номер 58, о некоторых вопросах практики применения арбитражных судами и федерального закона о рекламе. И, соответственно, говорим о том, что данные образы, данные сравнения.. Являются непристойными, то есть крайне предусудительными и недопустимыми, и оскорбительными. То есть в данном случае, опять же, органам, которые проводят проверку и привлекают организацию к административной ответственности, обязывают, соответственно, устранить а, данные нарушения, является Федеральная антимонопольная служба. Им а, в соответствии с законом... А, это их обязанность проверять рекламу и выносить предписание в случае нарушения требований законодательства. То есть данном случае ваши требования абсолютно правомерны. Хорошо, я понял. Значит, федеральная антимонопольная служба этим ролит, да? Можем да. Можно будет к ним обращаться. Да. Хорошо, я все сделаю, как вы мне сказали. Да, в принципе, если хотите, можете попробовать после того, как организацию привлекут к ответственности, обратиться в суд с, компенсацией, с требованием компенсации морального вреда.